всем привет всем моим подписчикам и тебе случайный гость моего канала сегодня я хочу снять видео про темную тему windows 10 по умолчанию windows 10 установлена светлая тема к которой мы все так привыкли вот как она выглядит а вот так выглядит ее темная версия а вот как они смотрятся в сравнении выполнить установку для перехода на темную тему windows 10, Стандартными способами не предоставляется возможным, так как разработчики не внесли ее в списки. Для этого придется использовать редактор реестра. Я хочу заметить, что нужно быть предельно аккуратными при работе с редактором реестра и быть предельно внимательными при внесении изменений в нем. Неправильные действия могут стать причиной возникновения сбоев в системе. Давайте я вам покажу, что в данный момент у меня установлена светлая тема Windows, а теперь я попробую ее заменить на темную. Для этого необходимо нажать на клавиатуре Windows плюс R. и окно «Выполнить», в нем мы прописываем слово Regedit. Нажимаем ОК. У нас открывается редактор реестра. В редакторе реестра нам необходимо пройти будет по такому пути папок. Открываем папку Current Tocer. В ней мы находим папку Software. В папке Software нас интересует папка Microsoft. Далее мы ищем папку Windows. Папка Windows. В ней нас интересует папка Current Version. В этой папке мы ищем папку Themes. и в ней нас интересует папка Personal. Вот у нас в этой папке находятся вот эти файлы. Нас интересует файл apps.usse.link.termin. Если у вас нет этого файла, то вы этот файл можете создать сами. Нажимаете правой кнопкой и создать параметр DWORD 32 бит. Нажимаете. Далее потом вы нажимаете правой кнопкой «Переименовать». И прописываете вот эти слова. Aps, usse, licht, Если по умолчанию там будет 0, то так и оставляйте. 0 это значит у вас будет включена черная тема Windows. Вот у меня в данный момент стоит единичка. Я ее сейчас изменю на 0. Так, все, я изменил на ноль. Нажимаю ОК. Закрываю, и давайте я вам продемонстрирую. Вот уже у меня экран моргнул, и увидел, что сохранения произвелись. Нажимаю, и как вы видите, у меня установилась темная тема Windows 10. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока!